2 июня в Даугавпилской городской думе был подписан договор сотрудничества с «Латвия» с «Радио», согласно которому финальное шоу музыкального банка будет организовано в Даугавпилсе в течение ближайших трех лет. А это значит, что по крайней мере до 2025 года в нашем городе будет проходить грандиозная церемония объявления самых ценных песен года с участием знаменитых латвийских музыкантов. Руководство городской думы отмечает, что возможность принимать музыкальный банк имеет большое значение для культурной жизни города, а также является прекрасным стимулом для развития и поддержки местного предпринимательства. Далгопиос следующие три года будет культурной столицей Латвии все, как наши горожане, так и наши гости, так и весь регион, смогут ощутить уникальную атмосферу данного музыкального конкурса. Несомненно, этот конкурс позволит привлечь и дополнительные инвестиции в наш город. Помимо развития туризма, помимо поддержки наших предпринимателей, Даугапилс рекламируется на всю Латвию за ее пределами как город, который удостоился возможности проводить такого рода мероприятия, как город, который доказал, что инфраструктура соответствует высшим стандартам для проведения такого рода мероприятия, и как город, который имеет достаточно профессиональную команду, чтобы обеспечить организацию и проведение столь важных мероприятий. Мы покажем абсолютно интересные и грандиозные шоу, которые будут очень позитивно отражаться на дальнейшее развитие нашего города. Руководство Латвийского радио также не скрывало, что рада возможности продолжить сотрудничество, ведь Даугавпилс зарекомендовал себя как надежного партнера, который способен обеспечить организацию мероприятия на самом высоком уровне. В поисках места проведения музыкального банка мы обращались к разным самоуправлениям, и я рада, что Даугавпилс отозвался и на этот раз, и мы сможем сюда вернуться. Сотрудничество действительно было очень удачным и положительным. Мы получили просто прекрасные эмоции. От музыкантов тоже были только самые наилучшие отзывы. Поэтому я считаю, что нам предстоят очень интересные три года. Помимо этого, в 2025 году, заключительным в этом договоре, Даугавпилс будет праздновать 750-летие. И я рада, что музыкальный банк тогда пройдет именно в вашем замечательном городе. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это стало двойным праздником для Даугавпилса. Финал шоу «Музыкальный банк-2022» вернется в Даугавпилл в начале следующего года. А пока латвийские исполнители поп- и рок-музыки продолжают активную борьбу за участие в нем. Латвийские музыканты в этом сезоне очень продуктивны. Организаторы отмечают, что уже сейчас определилось несколько сильных песен. Прогнозируется, что в финале будет очень жесткая конкуренция между уже известными музыкантами и молодыми исполнителями. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпиллского городского самоуправления.